Здравствуйте, меня зовут Вера Завершинская, мне 63 года. Я продвигаю в интернет методы сохранения здоровья, оздоровления, восстановления без боли, без лекарств, применяя мудрую восточную медицину и суржок. И сейчас это мне очень важно делать в интернете. Я обратилась к Александру Кругову, круглого за консультацией по рекомендации коллеги. Она очень хорошо отозвалась о нем, и я решила, что это мне тоже очень надо, улучшить свое видео, структуру видео, и как в домашней обстановке, без специальной аппаратуры, вот так донести важную информацию для моих слушателей, чтобы сконцентрировать их на видео и чтобы самой не волноваться, не отвлекаться на какие-то шпаргалки, вот, и чтобы это получилось такое более профессиональное видео. Я записываю это видео буквально сразу после консультации, поэтому я еще не успела, не смогла настроить все так, как мне рекомендовал Александр. Но все-таки я хотела бы, чтобы это было ну, такое знаете консультация на будущее чтобы я могла улучшать, улучшать свое свое видео я не скажу что я боялась выступать то есть не было страха такой, такого вот выступления или сцены как говорят но все-таки акцент я делала на то чтобы донести содержание да, донести содержание и постараться как-то все правильно показать. И вот в этом ракурсе я обратилась и к Александру. И еще вот структуру видео, как по полочкам. Я так признаюсь вам, что я такой человек спонтанный. Я могу написать себе схему видео, как что делать. Но потом, по ходу вещания, у меня может прийти отвлечение, мысли, какой-то нов новый пример с клиентом, еще что-то. Вот и получается немножко сбой. Отвлечение. Вот. И вот э, по этим вопросам Александр мне дал консультацию. Но ну, сначала, что мне очень понравилось, и прям вот ну, вдохновила, когда обратилась к, к Александру. Он сразу сказал: что давайте сразу удалим, уберем вот это слово критика, а больше как бы коррекция, рекомендация улучшение того, что есть. Я согласилась, это очень здорово, потому что действительно эмоционально сразу настраивает на такой положительный результат. Вот. И он прямо по пунктам, очень скрупулезно, логически, как мужчина, да, дал мне очень много таких полезных рекомендаций по именно по структуре, как вести, как что, зачем, как сказать, чтобы это было легче усвояемо, усвоилось. Вот. Как сделать подсветку, как расположиться как в общем такие рекомендации которые ну я их делала но они мне показались что не очень хорошие и, да и прежде всего Александр попросил чтобы я дала ему пример того что у меня уже было какие видео были и вот это очень здорово он посмотрел несколько моих видео и ну, это он меня подбодрил конечно сказал что все очень здорово все прекрасно разговор хороший все Прекрасно, но давайте будем делать лучше. Я согласилась. Вот. И, конечно, в конце концов, он прямо попросил записывать. Я думаю, что я, там может, напечатаю или потом повторно прослушиваю эту нашу консультацию. Ну вот, я благодарна ему, что он вот так сказал записывать. Я действительно по пунктам записала, как что сделать и как что важно для того чтобы потом еще скорректировать видео профессионально профессионалами вот я очень благодарна александру и я рекомендую его всем кто вот встретится с ним и обратить на это внимание он так себя интересно называет желтый мужик но он просто вот такой солнечный человек мне он воспринялся таким именно вот человеком, который щедро делится душевно, сердечно, эмоционально и в то же время вот сразу настраивает на позитив. Да, вот это очень важно. Вот поэтому обращайтесь вот к нему, и вы получите пользу, даже ту, которую не ожидаете. Я получил гораздо больше, чем я ожидала. Всего доброго вам, хороших видео и с наступающими праздниками! До свидания. С вами была Вера Завершинская, врач, специалист по восточной медицине и методу Суджок. До новых встреч!